В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось открытие научно-образовательного центра имени Мирзо Улугбека. Улугбек среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени. Важно, что КФУ активно сотрудничает с 59 научными образовательными организациями Республики Узбекистан. На открытии научного центра присутствовали ректор КФУ Ленар Сафин и ректор Национального университета Узбекистана Имон Маджидов. Я думаю, что этот центр будет способствовать изучению узбекской культуры узбек, Узбекистана. Культуры наших народов, несомненно, это а, будет камень и притяжения, и местного притяжения для всех ребят из Узбекистана. Наши. Основной формой взаимодействия Казанского федерального университета с вузами Узбекистана является разработка и реализация совместных образовательных программ. Это 61 совместная программа бакалавриата, специалитеты и магистратуры по различным направлениям подготовки, приоритетным в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. Я хочу поприветствовать, поблагодарить коллектив Казанского университета федерального федерального и лично ректора за Прием за приглашение. Наш университет, Национальный университет Узбекистана, он также носит имя этого великого ученого. Отметим, что Казанский федеральный университет предоставляет свои онлайн-курсы, организует практику и в том числе на российских предприятиях, и читает ряд базовых дисциплин, а также всегда открыт к сотрудничеству и совместным проектам с различными вузами мира. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Univers.